психолог александровна на карантикулах занималась вообще обычно это было занятие свободное от работы времени а карантикулы освободили массу времени за счет отсутствия в некоторые дни поездок на работу с работу и это классно было вот это наш огород теплица прямо в комнате Два металлических стеллажа были поставлены. Не знаю, насколько видно, это внутри, это больше видно снаружи. Вот пока. Начиналось все со скромной лампочки, она теперь внутри, потом покажет. Поставлены два металлических стеллажа, скреплены между собой. Эта конструкция никак не упадет, даже если ее ушатать. Значит, я не знаю, как надо ушатывать, чтобы она упала. Ну да ладно. Все это... Вот так аккуратно накрыта армированной пленкой. И там всяческая гидропоника, в общем, лучше и рот. Здесь еще пока все полупромядные пустые. Тут лежат заготовки лампок. Надо еще их сделать. Стартеры присобачить. Лучше, конечно, как он называется господи. Конденсатор. Конденсатор надо еще найти. Драйвер есть. В общем, ладно, это электрик это неинтересно скучно. Вот. Самое интересное вот здесь. Вот здесь уже кое-что растет и колосится. Пришлось еще дополнительно натянуть сетку от пушистой птицы. Потому что пушистая птичка, так и норовит что-нибудь обкусить. Здесь вот так установлены лампочки. Можно, в принципе, их на цепочке свешивать вот на таких цепочках если оно будет низко и ну, повешу на цепочке по сейчас пока не вешаю здесь растет перчик долго страдали. перчик очень долго в полгода стоял без раствора стоял в простой воде и он весь вял. при этом до последнего до последнего просто плодоносил уже маленькие такие перчики давал Здесь вот. он пересажен уже сюда, в раствор. Вот, и уже пошли из каждого узелка. Отсюда. Вот, уже пошли, поросли новые побеги. И даже здесь уже есть цветочек. где вот тут Видимо, цветочек. Корни там довольно мощные, корневая система. Вот, поэтому я их него верю я в уверен, что он скоро воспринят духом. Не знаю, насколько видно, что здесь уже цветочки, но здесь уже пошли цветочки. Их надо будет, наверное, общипать, чтобы пошли другие и помольше. Корни вот. у него мощные. Он пережил всякого на своем веку. Они даже гнили как-то раз. Были спасены. Вот. Это отдельная история, это не гидропоника, это микрозели. Микрозелень. На данный момент это редиска. Берутся семечки редиски, семена редиски, насыпаются в кошачий туалет. Очень удобная штука для этого дела. Там водичка, дистиллированная. Ну, в общем, не обязательно дистиллированная, наверное. Я люблю дистиллированную. душок от нее, конечно, уй. Половину уже съели 4 дня назад. Или 5 дней назад я ее засеяла. Накрыла пленочкой. Половину уже съели вчера, позавчера. Половину надо срочно что-то с ней делать, потому что уже переросла. Очень вкусная штука. Душистая. Вкус редиски, но не совсем редиски. Такой терпкий. Также планирую пшеницу. Горошек солку что-нибудь еще такое вкусное в общем витаминки дешево и сердито здесь у нас так здесь у нас столько. здесь у нас сейчас 29 с половиной градусов многовато и 40 процентов влажности завтра на завтра вызваны электрики будут нам делать смету как это все делать заземлить нормальные розетки подвести, чтобы здесь можно было вентиляцию еще провести. А вот здесь, и здесь. Ой. Так. Здесь посажен салат. Салат обыкновенный, зеленый. Уже жал, прям. И уже посажен был, что я не отметила там Так, вот, кстати. Такая редиска тут вот такая, вот такая редиска. Заря. Здесь салаты некоторые уже, почему-то некоторые растут быстрее, некоторые в стаканчик. А другой не так быстро растет. Чего это зависит? Я не имею. Прям туда семечки воткнула. Не могут же три семечки в одном пока они расти лучше? Вот и семечки в другом. Так они также дружно растить вот не понимаю, почему это зависит от освещения, наверное. Там тоже в общем, такая же история. Неравномерно. У них пока слабо концентрированный раствор. Здесь всякие печендалы. <свят> вот, например, растворы. Делаем концентраты. Здесь у нас что? Здесь у нас сумячная селитра. И по 10 мл мл растворяем и потом добавляем химия Принхимия. очень страшная химия наверное. все говорят трапоника это химия страшная надо все в земле выращивать конечно в земле не видно какой то удобно может быть вот. а в химии сразу видно сколько там ужасностей начиналось все да, все автоматически выключается. Чуть не вижу превьюшки. Вот этой штукой. Каждые в 7 утра и в 9 вечера выключается. В 7 утра включается, в 9 вечера все автоматом освещение выключается. Ой. Так. Начиналось все вот с этой лампочки, Купленной на зоне. Купи, куплена она была супругу в подарок ему зелень выращивать он очень любит всякую руку и всякую такую витаминную зелень не знаю, видно ее не видно все. маленький экран нифига не вижу там вот, вот вот видно все но оказалось что в поедании он конечно профессионал но... А меня это увлекло прям. Здоровская вещь к гидропонику. Лампа тоже будет засажена какой-нибудь мелкой штукой. Может, тоже руковой. Там просто очень мало места для корневища. Например, перца. Здесь рос салат, безлик. Салат вырос прям до лампы. Уперся в нее и даже немножечко начал обгорать. хоть там диодик. еще показать. Ну, после лампы уже остальные банки делались вручную из контейнеров самые удобные контейнеры оказались почему-то не прозрачные, непрозрачные не найти. Печалька. Сначала я их клеила фольгой, потом хотела красить гуашью. Сейчас в планах покрасить спреем, вроде как, который плотнее и хуже свет пропускает. А, еще там все пузырится Должно пузыриться все Чтобы что не корня вот это так это все происходит Там раствор Специально приготовленный порция специальных И все проверяется вот этими приборами должно От переборного состоянии трениться. ТДС метод, который измеряет эту соленость раствора. Ну, электропроводность на самом деле. Вот. Баночка дистиллирована. Все как надо, все по умолчанию. Чаческие баночки-скляночки. Еще многого не видно. Баночек-скляночек. В общем, целая аптека. Хочу еще сюда клубничку посадить, может быть, ой, наверх. Еще микрозелени всякой. О, аптечка. Для цветочков тоже нужна аптечка. Там всякие мелкие, что Нужно семена полоскать, чтобы побыстрее прорастали. Бамбуковые палочки для аэрации. В общем, столько всякой-всячины оказалось нужно для этого дела. Но интересно. И когда получаешь результат, свежую зелень на столе. Сейчас, конечно, все вот у меня заново начинается. Как бы. Так что, нет, нечем впечатлить. Но когда на столе свежая зелень, прям буквально в комнате, не вступающие по своим вкусовым качествам. Это вдохновляет. Когда пошел в другую в соседнюю комнату, срезал салатик и покрашил. начиналось все, начиналось все с этой лампы, которая все сначала стояла на столе, потом потом банки были поставлены вверх на такую конструкцию с ходунков, костылей. Что-то такое соорудило. А теперь это для мохнатой птички будет королевишное место она теперь здесь сидит и через вот эту вот мутную пленку за мной наблюдает и иногда дразнит когти точить пытается об эту штуку вот тогда на нее внимания прямо много ну все вроде как рассказала